Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Элина Земскова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ объединил специалистов 26 стран. Универ ТВ вошел в состав базового пакета МТС-ТВ. КФУ принял участие в разработке технологии бурения первой горизонтальной скважины на Кубе. На конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований поддержаны сразу два проекта ученого Казанского федерального университета в области механики. Один из них носит название «Разработка и исследование методов решения задач вибрации, нагруженных механических систем» и выполняется молодыми учеными КФУ под руководством доцентра кафедры Института вычислительной математики и информационных технологий Сергея Соловьева. А теперь к другим новостям. Впервые в России проходит конференция «Developments in System Engineering» — эволюции инженеринга электронных систем. Казанский федеральный университет объединил специалистов из 26 стран мира. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В императорском зале Казанского федерального университета прошло торжественное открытие 12-й международной конференции эволюции инжиниринга электронных систем. Ежегодно конференция проводится в разных странах мира в университетах с высокими мировыми рейтингами. В прошлом году она состоялась в Кембриджском университете Великобритании, а в этом году впервые проводится в России. И площадкой проведения был выбран именно Казанский федеральный университет. Нам удалось сделать самую массовую конференцию, мы превзошли по объему принятых докладов, по объему поступивших докладов, количеству авторов, количеству участников, все предыдущие годы этой конференции. Конференция была организована Высшей школой информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ и Набережно-Челнинским институтом Казанского федерального университета. Она объединила специалистов по разработке электронных систем, робототехники, машинному обучению и искусственному интеллекту. География участников очень широкая. Мы приняли статьи от авторов из 26 стран. Было подано 512 докладов, рейтинг приема составил около 40%, и таким образом у нас на конференции есть представитель с каждого континента, из большого количества стран. В рамках конференции ученые и эксперты презентуют свои доклады и исследования, которые охватывают широкий спектр направлений. Это искусственный интеллект, машинное обучение, виртуальная реальность, разработка интернета вещей и его приложений, а также интеллектуальное здравоохранение, умный город и умный дом, обучающую аналитику и другое. Но основными направлениями конференции все же являются робототехника, сенсоры и индустрия 4.0. Каждый из спикеров представит свой доклад по одному из направлений. I have been so surprised at the culture that you have here, a culture of learning, a culture of study, a culture that is over many centuries. And uh, I will take back uh, a feeling that Среди участников ведущие мировые ученые в области робототехники, электроники и инженерии, а также ректоры ведущих вузов Ирака. I'm looking for doing a collaboration for As we have in Iraq, so many students are studying here at different universities and Russia in general and in Kazan. In many directions, but specifically for chemistry, physics and robotics engineering. Доклады прошли процедуру рецензирования международными экспертами, а принятые доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции, который будет включен в Цифровую библиотеку Института инженеров электротехники и электроники США и проиндексированы в базах данных Скопуса и Web of Science. Для всех участников пройдут экскурсии по лабораториям высшей школы и а завершится конференция 10 октября. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В состав базового пакета домашнего цифрового МТС-ТВ на территории Татарстана вошел телеканал Казанского федерального университета Универ-ТВ. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Со 2 октября 2019 года в состав базового пакета домашнего цифрового МТС-ТВ интерактивного МТС-ТВ на территории Республики Татарстан вошел телеканал Универ-ТВ.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 Казанский федеральный университет и тех в сотрудничестве с зарубежной нефть принял участие в разработке технологии бурения первой горизонтальной скважины на Кубе. Разработки КФУ помогут извлекать нефть кубинским коллегам. Обо всем далее.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 Обработка горизонтальной скважины и парогравитационный дренаж. Стоит отметить, что основные запасы Куба это трудноизвлекаемая нефть. Имея богатый опыт работы с углеводородным сырьем, ученые приоритетного направления ЭКО-нефть несколько лет помогают кубинским коллегам повысить добычу. Ожидается, что разработки КФУ, с которыми представители кубинских компаний знакомы не понаслышке, повысит эффективность добычи с наименьшими затратами. Анна Глазунова, Универньюз. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся!